Молодые люди, привет всем, меня зовут Эрик Шоков и сегодня я записал ролик 2 в 5 против Сильверов. Э, Если что, когда вышло это обновление в CSGO, понятное дело, что такое не записать это грех, потому что CSGO сам дает тебе возможность что-то записать. Сам дает идею, спасибо, спасибо большое. Если что, это первая часть таких роликов. Если этот ролик наберет 40 тысяч лайков, то я записываю с Фандером, как мы играем 2 в 5 против Биг Старов. И если и тот наберет много лайков, то я записываю 2 в 5 против Глобалов. Если что, 2 в 5 против Сильверов, это не так, как звучит. Далеко не так. Я говорю про то, что это не так уж и легко. Приятного тебе аппетита и просмотра. Четыре катки, четыре пробы выиграть игру. А это на самом деле не так уж и просто. Погнали. Так, все, я, я, я кикаю топа. Да, я, я всем дам приемки. Так, да, сейчас, да, сейчас, иди, иди. сейчас кик, э, выйдите, пожалуйста, вы, э, вы оба. Молодцы, спасибо. Фух! Получилось. И, Все, И, тем, Илья, тем, давай, давай. пять. <laughs> Чисто пять, такое прикольное чувство. Тут Б выше, Один. Окей, это Б да будет? Или. А, Беб, а, еще мидо один. Давай, давай, давай. И перед кухней жду. Кишин, проход. Мейн, мейн, мейн. Убили? Шорт один и второй. Один джангл, джангл, джангл, один. Окей. Туда его. У меня отпустился он. меня он та, отпустился. Та, та, та. Ну, я бы не и успел. Если не успел, да. 2 5, чувак, чекни Такой жестко, Ну, это будет. Бро, бро, уже, уже, можешь убивать шорт его. Вышли. Минус А. Минус А. Есть хп. Минус А. Без головы чел. Прострели Хотя... фаербокс по центру. Упрыгал. И налево один упрыгал. Хорош. Бро, возьми ковры. Ковры, ковры. Первый раунд есть, да, Питеринг? Давай, давай. Давай, давай. Жди, кищ. Да. Хорош. Успеваешь? Да, да, да, да, да, да, успел вообще жесть какая-то Это так интересная игра. Ты куда интереснее, чем вот это 5 в 5? Слушай, мне кажется, это лучшая разминка Перед играми на фейссе? Да, ты потом просто будешь не ощущать никого А, есть яма Вижу, вижу Он отдал, говорит, бро они фейкуют, представляешь? Фигеть, он будет. Жестко. Они, они, они вообще жестко, типа, все делают. Один на специально выбежал, а второй по Убил голос. Ямы должен выйти. Да-да-да, жду. Убил. Ай-яй-яй, дефай, дефай, дефай. Успеваешь, <с да? Да. Очень хорошо сейчас было. Хорош, хорош. Подхожу. Почисто. Я а, уже Сити, это, это уже. Да ну, это гений! Ой, чувак, это нереальные игры. Это гений играет. Они нас переигрывают ментально, физически морально. Кроме вот этого. Чувак, это не, это не контрица. Это, это не контрица. Знаешь, как его называют? в простонародье? Хитрый люркер. Сейчас затеров. Мы можем просто их пугать, раскидывать туда подряд и просто выходить на пустой план. Давай, короче, сделаем так. Я с А кину смог на Б, я до сих пор его помню, и мы с тобой выйдем. Давай, давай. Так, сейчас я стою на смог. Сейчас чуть подождать надо. Смог, пошел. Давай, пойдем. Давай. Сейчас Давай. терс потимется вроде. Да, скамейка сейчас будет. А, под коврами еще, чувак, это вообще не работает. Чувак, Офигеть. у них не. Ну, я думаю, что это должно было бы сработать. Не как оно будет здорово. И Дик -дик. Дю -дик. Дю -дик. Да. Я думаю, может ковры. Джангл с Дигом одну дал. У вас халпа, броди. У меня вот точно такую же дал. Один в один. Чувак, четверно. А может, ну, в пятером, наверное. <связать> Ладно, первая катка, 16-8. Давай да. сейчас побивай свой же рекорд. Погнали? Давай, 60 на 15, Ш Это мой рекорд. Какой у тебя КД получился? У тебя 4-0. Давайте, Веслим. Можем... Выйти, За давайте, давайте, давайте, ребят, поб быстрее, побыстрее, же. побыстрее, ребят, Алло. Надо быстренько выйти для ролика Ребят, все остальные выйдите, пожалуйста, уже. Ребят, выйдите спать. Сп... Да, прямо когда Дим, выйдите спать, ребят. А F1, F1. F1, F1, выйдите спать, выйдите из игры, просто выйдите из игры. Все, остальные выйдите из игры. Топ, выходи. Топа. Спасибо, брат. вышли. Санаки, выйди. Выйди, чувак. Ой, чувак. Чувак, меня, меня санаки просто затриггерил да я понял. Чуваки, так а, делать нельзя. Ну что это за поведение да, сейчас было? Да, ну, это... типа, я не хотел играть, потому что я именно хочу 2 в 5. Да, плюс, плюс, плюс. Ладно, давай играть. мидл чисто. Так, я с тобой. Яма один. Хорош. Пикай. Да. Джангл троек. Троек, тебе да. Ай-яй-яй, минус 55, минус 72 да отдаю Блин, чувак, ну это не Сильвер О, я раздражаю, что это не Сильвер, мы попадаемся на это... первых нов все таки Это Б, похоже, бро Б, А, не да, видел, да-да-да, бегу да, да. Я убил Зик все. Бил НО Бил Смок, ВОУ Бил еще о-о-о, чувак, это было очень хорошо. Давай. Давай, да, Тачка, хорош. <свёк> Пробуй. Кичу на вас. У меня нет дефов. Я до конца должен дефать. А, нет, не успею, я даже да? так не успеваю. Да? Да, Эй, не, не успеваю, начал, начал. Начал, начал. Да. Но они нас еще обманули. Они еще нас обманули. Фадбил убил. Медл убил. Хорош. С Фамасом. Стоит 90. А, ну, не, чувак, я ты, я. у тебя есть ощущение, что ты играешь против селера? Да нет, Это нет, не Сильвера. плечиком проверил план, То есть, да, ну грамотно, то есть плечик. Убил халпу, хватился. Убил еще. Бро, один. он один. О, я так да. хорошо дал. Ну все, это заявка на камбэк. Коннектор и. Ката, кота. Офигеть. О, ну чувак, О, это нереально. нереально! Это вообще. Это... Отдал, и еще второй спрошений. Это Звание. нереально. Звание. Звание. Чувак, Звание. шестые Сильверы. Либо первое, новое второе. Ой, Офигеть. чувак, это вообще Мы пять раундов взяли у таких званий. Не, нам нужно менять аккаунты. Погнали. Да, да мы, это... мы выиграем, если будем играть в Да, да, да, нет, это... Найс, все. Во, все получают бан. Знаешь, радуется тому, что этот получил бан What the fuck! Лол. Найс, гейм. Блин, мы уже снимаем на следующий день и эмоции повторяются, как было в первый раз. Дик, убил убил убил сейчас я не умру да если вот так вот если в кухню встанешь справа а вот тут такой кайф чувак первый раунд у нас все вот это вот вот против них реально пацан да да это легенда, прямо чувствуется я прикрут убил Убил коннектор брат я к это пуш хорош но Шураш. пока все хорошо идет в шорс я жду убил никого не вижу больше но бэксайд должен быть убил еще Бэк. одного бэксайд Бэк. должен быть где-то да близко апарта апарта очень близко так, это что? так все класс не знаем хорош ой, ой, ой, чувак ой, ой, пока 05 мы очень хорошо подниму. идем Думаю, вообще отлично Так. Ага, хорош, брат. Я кон проверю. <сёк> хорош, Проверим. Чувак, <сёк> просто на мину всех убили. кошмары. Они <сёк> просто как таракан выходят <сёк> по очереди. <сёк> ну, один точно сзади. Один в яме, да. Вот авик нахуй. И последняя Я яма. Вас. Хорош, хорош, брат. Я убила их. И один мидл. Ага, и ковры был. Хороший, иду, иду ковры. Хорош, Найс. Nice. Nice. Да вышел я, молодец. Ты нос? Хорош, nice. но ну, они очень не испугались. Вышел. Машина двое. Должна быть двое машина. Двуточку, еще один, вроде. Да, еще один машина. Я, я, у меня нечего. Хорош. Ой, так. чувак, сколько у нас фрагов? 101. 101. Ребят, 101 да. фраг против силеров. 2 в 5 против настоящих силеров выиграть можно. Угу. Ребят, спасибо всем. Да, ребят, спасибо. Уже стоит выиграть 2 в 5. Спасибо еще раз вам, опять же. Удачи. Давайте, бацаны обнял, хорошо поиграет на следующий может быть, давайте так, ребят, mm? Давай, давай, давай, давай спасибо. спасибо Ладно, давайте, пока Давайте, спасибо, спасибо. ждите может, ролик быть? себе, давайте да. Ну что, мистер Фандер, Илья Багреев, ну, Анатольевич? Ну Шоков, нет, Владиславович да. не Окей okay. Я так подумал, слушай, у... вот ты представь У меня же сын, если будет не будет. У него будет отчество Ильич, правильно? Да А если дочь, Ильинишна Ильинишна, да Капец, да? Да, не очень. Ты так сказал, ну да. Да, но у меня не лучше. Эриковна. А, нет, ну да, да, да, кстати. Если я был бы Эрнест, было бы красиво. Эрнестовна, а так? Ну да, это да. Эрикович. Эрикович! Это Кевич. Какие-то погревы Ильинична. Мог Мид дали. Куба одного. Бомба. еще. Б. Куб еще. Как же отреагировали? не видел, Чувак, под какой-то трэш. Головы, голову. О боже, он просто смотрит тебе. тебя. Он просто смотрит. Яма, это будет. Бро, помогай. бегу справа. Яма нет. Где Фей? Я не успел. Блин, серьезно. Да, он будем начать стрелять, оставил 20 по сразу. Я такой сейчас красивый дал. Может быть уже вкус. Да, хорош, минус Ой, красава! Хорош, бегу-бегу. <свист> <свист> еще там же бро, старт а? да да да да и за белыми. меня зип сел Оо. На что он надеялся? сюда? Чувак, это кек, <кега> конечно. Прям дарить с <спусь. пак> Хорош. Два бы А, нет, будом они. Все, у вас бы За моликом. Каленый. Найс. Хорош. Убил. Хорош хорошо. 5, 5. 5 да, ребят, 16-9, и на самом деле сейчас как-то проще играть, потому что мы, наверное, понизили планку. Тогда были новые. А что будет на биг Вопрос: и есть, за эту катку не повышают. За эту катку меньше. не повышают. Давай я вообще добавлю. сейчас прикол будет, если подружимся. Чуваки, здорово. Такая, ты такой кусок дерьматненько, малинин. Я думал, Но там малолетия за лупой сидит, а ты взрослый, сука, ну, баный рот. Смотри, ты знаешь такой проект, как Cybershock.net? Нет, блядь, я же, сука, русский. Cybershock, потому что ты а. на американском, ты не знал? Ты, ты знаешь, витуй, Брэшок? Я Допустим. Толст? Ну вот, это я. И мы снимаем ролик, как играем 2 в 5 в матчмокинге с фандером. Такой стример есть. я Я извиняюсь, конечно. Я извиняюсь, но.. Контент требует жертв. Мы не думаем, что будем вас выигрывать 2 в 5. Сука, если, на, если это ты реально, блядь, и не уставишь эту хуйню, блять. Понял, нахуй. Я, блядь, потом посмотрю специально, нахуй. Ладно, спасибо. Спасибо за игру. Давайте, ребята, удачи. история. Я уверен, вы повысите звание. Давайте. Тренируйтесь просто на Сабишоке. Крысу, вот я вырос. Ребят, по сути, я жду от тебя лайк. Потому что такой контент на самом деле Снимать сложно Ну а следующий ролик это 2 в 5 против бигстаров Поэтому, ребят, 40 тысяч лайков И это будет На самом деле не знаю сколько этот ролик наберет просмотров Но По сути мы можем сыграть против бигстаров а потом уже дойти до Глобулов. С фандером, мне кажется, это у нас получится Ссылки на фандра есть yeah, в описании блядь. Ребят, можете подписаться и на мой канал Колокольчик, вы сами знаете где Ждите новый ролик, он уже совсем скоро Пока, с тобой был я, Эрик Шоков Вот это я, конечно Бум. Да, пока.